Каждому, кто забьет гол, я подарю волшебную кепку. Вкусные новости Ставрополя и сеть кафе «Героман» представляют. Флешмоб в поддержку сборной России по футболу продолжается. Даже сам Дед Мороз присоединился к нашей акции. Мы это ждали и мечтали, что наша сборная покажет класс. Спасибо вам. Надежды оправдали. Но аппетиты выросли у нас. Хотим, чтоб чудо вы еще свершили. Россия это чудо ждет. И я, ребята, жду, чтоб три меча сопернику забили. А я, как Дед Мороз, вам помогу. Вкусные новости Ставрополя объединяют болельщиков. Партнер проекта – сеть кафе «Героман».